Хай! Макс всех желаю успехов. Сейчас покажу мастер-класс как быстро запаковать две книжки, но ну, не в БУ, как бы, вот. Э, берете, пишите, это, для отправки в почты. Берете, пишите свой адрес, чужой адрес, куда отправлять. Вот книжки, ну, книжки убитые, почитал когда-то, покупал когда-то. Вот. Книжками когда занимался. занимался, вот, тут, кстати, ну, интересная книжка, более-менее, да, тут всякие эти самые фото, иллюстрации есть всякие, тут есть, ну и эту книжку тоже прочитал, тоже, тоже, они, они до сильных мира всего. Ну, короче, вот, как легко запаковать вот берете, это я диски получал берете значит вот, наизнанку выворачиваете этот пакетик вот и короче вот так вот туда это дело, а музыка моя играет, DJ Колдун проект вот опа вот, вот так раз под дом. Да, а, ну, вот. и запаковываете вот скотчем. Отправки, у кого вполне покатят. Вот, скотч, конечно. Купил скотч, вот, все, все никак от него не избавлюсь еще. Хе. Барахло. Тетка продала. Надо и потереку начистить чуть-чуть. Больше там покупать не буду. Или буду проверять. Смотреть пороже. Я вообще видел, что у нее рожа была какая-то левая. Ну, как-то не придал значения, думаю, ну, может быть, пьяная, да и дышать боится. она вот, падла, подсунула скотч такой, думала, побью ее или нет. Вечером в вот, где-нибудь, ну, ладно. В принципе, самое дешевое место, где скотч продается. Переплачивать два раза зачем? Вот я и подумал, Вон, куплю, куплю там 13 гривен скотч Придется, наверное, пойти взять занять у мамки скотч, что-то долго. Так, вот, вот это скотч, блядь. Ну mm -hmm. вот, вот так. Как вот такая скотчка очень хорошая, ну... Вот. Много мне его и не надо. Вот. Вот, ну всё. книжки запакованы. А это можно заклеить, раз оно падло. Раз оно пада не хочет. Раз оно подлюка не хочет это самое. Скотч не работает. Сейчас мы, блин. Думаем другой способ, Главное, на чтоб мозги были на месте, ну вот так вот приклеили все. все. И куда оно не денется? Как-то так. Что еще остается делать? Вот, все. От кого, кому, все. Все, но это самое, не должно никуда деться, по идее. Все. Все, все ну, нормально, высохнет. Все. все посылка готова. Раз, два и готова. Если бы не пришлось бегать за скотчем, было бы быстрее. На полминуты. Ну вот, все я пока пока подписывайся на мой канал под видео будет ссылка на, на мой на мою группу на фейсбуке мастер-класс по упаковке посылок для отправки почтой Ну я в основном пользуюсь практически 99,9% это новой почтой а у почты там один а основной почтой там вообще <смех> там не знаю, блин. Там интайм когда-то отсылал, там раза два всего. Может три. В основном это новая почта. Ну этот вот, человек попросил, у кое-почты. Конечно, где-то вот, не у кое-почты, не надо. Вообще почта раздражает. Совдепия это... баная, блядь. Все, пока-пока.